Основным скажем, побудительным фактором для принятия решения о закупке системы «Бобра» производства системы управления аэропортом послужило то, что она уже успешно эксплуатировалась во многих аэропортах России, имеются отзывы определенные и можно было пообщаться с коллегами, мы даже специально ездили в некоторые аэропорты, где она работает, изучить функционал послушать, как это работает. Были некоторые моменты, которые требовали доработки от разработчика. Это все учитывается. Кстати, разработчикам все отзывы от эксплуатантов, они принимаются сразу в работу и дорабатываются до того уровня, который требуется непосредственно заказчику. Мы уже на стадии внедрения системы у себя в аэропорту. Столкнулись с тем, что нам необходимо было разработать дополнительную задачу на базе уже имеющегося модуля, это досмотр пассажиров и контроль посадки. Мы попросили на базе этого функционала реализовать возможность подсчета эффективности работы агентов по регистрации, то есть подсчет количественного количественных результатов, сколько каждый агент зарегистрировал за рабочую смену. Это нам необходимо было для вывода или KPI, то есть коэффициент эффективности работы агентов с целью привязки к заработной плате. Задача была реализована РИФСБУК буквально в течение месяца и на выходе мы получили то, что хотели. Теперь мы можем посчитать, сколько каждый агент зарегистрировал пассажиров в свое рабочее время.